Новый год встречай с надеждой, С радостью смотри вперед. Пусть о чем мечталась прежде, Наконец произойдет. Беды в прошлое пусть канут, Суета покинет дом. А твоим девизом станет Жить сейчас, а не потом. Новый год встречай ты с верой, все плохое отпусти, распахни для счастья двери, ведь оно уже в пути. С Новым Годом!